Всем привет, дорогие мои! Ну что, хочу сегодня записать такое экстренное, можно сказать, экспресс-видео. Сегодня у нас, получается, 14 марта. Я сегодня проснулась и пошла на завтрак. Меня позвали на ресепшн. Когда я спустилась узнать, что случилось, мне сказали, что меня, ну как бы и всех посетителей отеля, переселяют в другой отель. Тоже цепочки Dream World. Но, как бы, всех будут объединять со всех отелей вот этой вот цепочки Dream World и переселять в другой отель. Я спросила, ну, в связи с чем, это, с чем это связано. Мне сказали, так как сейчас вот эта пандемия идет коронавируса и 9 стран Европы закрыты, также сейчас Турция закрывает свои границы и наш отель Dream World Resort Spa закрывается на целый месяц. Соответственно, сейчас э, туристов со всех отелей цепочки Dream World перемещают в Dream World Hill. Или как он там, Dream Hill. Ну, я потом уже, когда туда заселюсь, я точно посмотрю, скажу название. Вот. Так что, соответственно, получается, что я сейчас буду быстро-быстро-быстро собирать свой чемодан. И меня заберет трансфер, и везет в тот отель. Потому что э, меня как бы спросили, когда я улетаю. Я сказала, что забирать меня будут вот с 14 на 15, ну, фактически уже 15 ночью, может быть, часа в 3, 3 Точно времени я должна сегодня в 7 вечера узнать. Мне сказали, ну, сначала посмотрели, так как времени пока по вылету по, по моему нету. Соответственно, я как бы уже не буду ждать времени выселения в данном отеле, меня пересели туда. А вот ребята, с которыми я познакомилась, ну, вы, в принципе, их в моих видео увидите, это Камила, Сергей с детьми, они сегодня из отеля выезжают, получается, в третьем часов дня. Их вот оставят здесь, то есть до времени выселения. Вот поэтому я сегодня вот хотела бежать э, все-таки на базарчик, что-то думаю купить, э, думала возможно сниму молси Д, все никак за эти дни не могла до, до него добраться. Вот также хотела еще на пляж сходить, как говорится, подосвиданенькоться с морем, да. Вот. Ну, сейчас я не знаю, потому что сколько это времени переселение займет, так как мне все-таки нужно сначала чемодан собрать, потом там по новой заселить. Возможно, так до вечера, до глубокого весь день уйдет. Вот. Поэтому планы мои немножечко поменялись. Вот как-то так получается. Ну, я еще уточню, конечно, на ресепшене. Я говорю, я надеюсь, нас не переселяют в связи с тем, что там может быть кто-то заразился коронавирусом, он смеется. Нет. Ну... Я не думаю, конечно, что он врать будет или еще что-то. Да и, в принципе, логически, если посудить, если бы кто-то был в отеле заражен коронавирусом, нас бы не переселяли, нас просто бы закрыли. Совсем бы закрыли в этом отеле. и там Или вообще вывезли бы всех потихоньку в больницу и закрыли бы на карантин. Единственное, конечно, мне сейчас очень интересно, как будет процесс возврата домой происходить. Я ребятам, конечно, сказала, как говорю, вы прилетите. Они в Екатеринбург прилетают. Я говорю, вы мне потом говорю, ну, напишите, говорю, по WhatsApp, у какой вообще процесс то возврат произошел. И вообще, как сейчас поговорила с администратором на ресепшене, что как бы уже отели принимать сейчас новых туристов не будут, так как закрыва, ну, закрыты границы. Вот, просто сейчас постепенно те, кто находится в Турции, мы постепенно будем возвращаться домой, вот, а уже новых туристов сейчас принимать не будут. Так что. Возможно, я, конечно, сейчас особо вот этой информации не владею, вам лучше знать. Я вам рекомендую тем, кто собирается лететь в ближайшее время в Турцию, свяжитесь обязательно со своими менеджерами, ну, агентств по туризму, да, у которых вы брали путевки или, может быть, вы сами как-то бронировали. Но ну, в любом случае, связывайтесь тогда с вашими отелями и сдавайте путевки. Вот, ну, это мой, по крайней мере, вам совет. И если, я думаю, сейчас официально закрыты границы, то вам должны 100% от стоимости путевки вернуть. Жалко, конечно, что все так это получается, потому что, когда я сюда приехала, все так круто начиналось. Ну, я, по крайней мере, хотя бы отдохнуть успела. А вот те, кто сейчас собирается лететь, это, конечно, да, обидно, то, что вы отпуск потеряете в Турции. Вот. Ну, в любом случае, я, как говорится, нагнетать остановку не буду, потому что я, ну, на 100% не владею все-таки информацией. Я только передаю то, что мне сказали на ресепшн. Вот. Как бы это мой такой экспресс-обзорчик, который на 5 минут все-таки получился. Я с вами не прощаюсь. Возможно, сегодня я еще выложу какое-то видео на свой канал. Ну, когда меня уже переселит. Ну и постараюсь держать вас в курсе событий. Так что встретимся с вами в следующем видео. И всем пока-пока.